Итак, сегодня мы с вами поговорим об исключительном графическом методе, который я до сих пор использую, который до сих пор работает. Это фикс-префикс. Разберем его на практике. Был движение, и в какой-то момент идет фиксация позиции, после чего цена откатывает и формирует логи. Берем на заметку. Принципиальное значение будет иметь чуть позже. Далее. Цена движется наверх, и что мы видим? В идеале, если есть реакция на область фикс, зачастую здесь есть важный объем, который цена не пускает и выступает как уровень сопротивления. В данном случае у нас цена движется наверх, корректируется вниз и только со второй попытки преодолевает данную область. После чего откатывает, опять тестирует область фикс и уходит наверх. На самом деле Данное условие не принципиально, но оно желательно. После чего формируется вершина. Ну, вершина, я думаю, и так понятна вершина. Да? То есть, условно говоря, добитие, да? снос стопов шортистов, набор как можно больше массы лонгистов. Да? Поповерил, что будут покупки, и не покупают. После чего идет небольшая коррекция. И как только в данном случае цена подходит у нас к области фикс, у нас происходит мощный импульс вниз и принципиально важное условие это обновить данный лой и сформировать новый лой еще это необходимо первое снести стопы лангистов да, во вторую очередь собрать как можно больше продавцов после чего их вынести по стопам и вот как только цена у нас обновила лой хотя бы на несколько тиков. Только после этого мы ищем продаж. У нас идет неспешное накопительное движение наверх. И цена у нас останавливается, коррекция в районе фикс. И это у нас уже префикс. И вот из этой области мы с вами продаем. С вероятностью практически 100% цена доходит до вот этой области нового лоя, а дальше зачастую цена движется дальше, до флэта. Основном, если где-то на истории был флэт, и цена оттуда ушла вот сюда наверх, то обычно цена возвращается, ну как у меня показано, до зеленого уровня. Поэтому данная конструкция работает на всех графиках, Пятиминутный минутный график, часовой график, четырехчасовой график, недельный график, дневной график, арнчеси 2, четыре, шесть, восемь, диковый график, волюм график, то есть работает везде. Принципиально важное условие, чтобы выполнялось это обновление лоя, а если разворот наверх, то обновление хая. Что касается входа камикадзе, не все трейдеры могут правильно интерпретировать вот эту структуру, поэтому я его использовать не рекомендую. Тем не менее, если вы по какой-то случайности смогли здесь зайти в продажу и после этого сформировался лой, то, безусловно, нужно сесть до талового, потому что, как показывает практика, фикс-префикс, да, вот эта область, она цену удерживает и уже до вашего входа от уровня камикадзе цена более не доходит. Сейчас я предлагаю двигаться на график и разобрать несколько примеров. И вот перед нами график нефти. Это М30. Что мы с вами наблюдаем? У нас был импульс наверх. И произошла фиксация прибыли. После чего цена откатила и сформировала лой. Все, отлично, замечательно. Дальше цена двигается у нас в сторону. Формирование вершин. Опять же таки обратите свое внимание, что у нас цена реагирует на область фикс. После чего мы переключимся, думаю, на график 15 и будет более понятно видно. Далее у нас происходит обновление. Обновление лоя. Вот у нас лоя обновили. И после чего цена неспешно наборным движением двигается наверх. И вот отсюда мы с вами выставляем свой лимитный ордер в продажу и продаем. Что по цели? Основная цель мы можем взять, допустим, снос вот этих стопов, снос вот этих стопов, снос вот этих стопов. В принципе, да, то есть в первую очередь цена у нас движется от стопов к стопам. Безусловно, мы видим всю эту ситуацию. Мы можем натянуть профиль рынка да, и несколько целей. Либо здесь, допустим, либо здесь определить. И просто математически, да, ну не то что математически, фиксировать здесь прибыль. Теперь ради интереса давайте посмотрим, как мы могли максимально точно здесь зайти. Давайте отметим вот здесь и включим M15. Вот у нас есть M15. Мы берем верхние бары. Тянули на 1, натянули на 2. И вот сейчас мы с вами видим. Мы с вами видим максимально, точное, максимально точный ценовой уровень, откуда мы могли зайти. Цена уходила против нас всего в 9 тиков. Если мы берем на контракт, это было всего минус 90 долларов. Теперь давайте посмотрим по цели. В среднем наш стоп-лосс составляет где-то с запасом 20-25 тиков. Это 200-250 долларов на контракт. По потенциальным целям это где-то порядка 125 тиков, 151 тика. Здесь у нас 200 тиков. Да? То есть и максимум сколько мы могли заработать 2160 долларов на один контракт. Имея депозит 10 000 долларов, внутри дня не нарушая риск-менеджмент, вы могли одной сделкой заработать 4 долларов. При риске всего 400 долларов. Меньше, чем 10 к 1, точнее больше. Вот. А что хочу сказать напоследок. Прежде чем войти в сделку, прежде чем войти в сделку обязательно необходимо дождаться, обязательно необходимо дождаться чтобы фикс-префикс, да, то есть полностью. Что это значит? Чтобы вот этот лой, чтобы вот этот лой, который у нас появился после того, как фикс закончился и цена корректируется, он был обновлен. Еще раз, да, то есть вот у нас лой, и его обязательно должны обновить. Как только это произошло, вы можете максимально спокойно и безопасно входить в рынок. На этом все и до новых встреч. Пока-пока.